Мне сложно подобрать какие-то вступительные слова, чтобы начать новый эпизод. Я никуда не пропал, я по-прежнему с вами, надеюсь, что у вас все хорошо. В это непростое время желаю всем здоровья и сил, оставайтесь людьми и помните, что мы с вами все брата-братья. Давайте попробуем на немножко отвлечься от реальности и, как в старые добрые времена, позырим, что же нам выкатили разработчики в новом сезоне. Сразу хочу дать небольшое объявление. Непонятно, что в дальнейшем будет с ютубом и с моим каналом в частности поэтому как это сейчас модно приглашаю подписаться на мой телеграм-канал там я на связи и туда я буду выкладывать новости по поводу дальнейшего существования канала ссылку на тележку в описании вы найдете приятного просмотра Call of Duty Mobile или «Новые приключения капитана Фикс Прайса». Уже в кидо. здорово мужские мужчины! Новый сезон в нашей любимой игре. Кто-то может сказать, что он на пушкаре довольно скудный, и у нас появился только один дробаш. Ну и что? ушек и так навалом в колде, выбор огромный, только действительность такова, что все играют с метой и как бы все. Для контент-мейкеров, конечно, не очень прикольно, но ничего страшного. Сегодня я не буду задрачивать вас цифрами с изменением урона и прочей арифметической херней, по одной простой причине мне впадло. Тут в принципе с новым дробаком мы так все понятно. Если коротко, то это мощный автоматический ган с высоким темпом стрельбы, который идеально под для close файтов При правильной сборке можно и на средних дистанциях бодаться. Главная особенность дробаша — это его вариативность боекомплекта. Тут тебе и простая дробь, жакана и даже взрывные пульки. И вот с ними не все так прикольно, как хотелось бы. Начнем с того, что взрывной магазин значительно режет темп стрельбы. Еще на данный боезапас реагирует активная защита. И частично, как мне показалось, режет урон от взрывов. Я ради прикола попробовал поставить перк подрывник, чтобы увеличить дамаг со взрывов, но к сожалению ничего толкового не вышло и это странно. Активка реагирует, но почему-то бустов с перка нет. А мужики, если кто шарит за сей движ, обязательно в комментариях напишите прояснить этот вопрос, буду вам очень признателен. Остается дефолтный боезапас и жаканы. Сразу перейдем к моей сборке на дефолтный боезапас. Короче, я взял два модуля на сохранение дистанции, это классика жанра, тут даже ничего придумывать не нужно и объяснять. Также взял увеличенный магазин, ибо темп стрельбы у Жака очень высокий. Не забыл и про кучные стрельбы в прицеливании, Обращаю внимание в прицеливании. Мне такая комплектация отлично подходит, потому что я с дробашами от бедра в сетевой игре играю редко и по ситуации. Вы собираете конечно все под себя, но если понравится сборочка, то буду очень рад. Вы знаете, что в сетевой игре себя очень хорошо показывает дробовик R90. Можно сказать, что это лучшее и в своем роде, но сейчас у него появился очень хороший конкурент, и если честно, мне пока что сложно сказать, что эффективнее и лучше. Надо будет как-нибудь это все проверить. Больше всего мне понравился новый дробаш в вариации с жаканами. С данным боезапасом на дробаках люди не привыкли играть, и сейчас самое время об этом забыть. Если взять жакана, то можно разваливать корешей без труда на средних дистанциях. Есть, конечно, и побочка у данного прикола, немножко урежется темп стрельбы, в магазине будет не так много патронов, да и сам боезапас будет очень грустным. Поэтому выходим из положения правильно. Берем все те же модули на сохранение урона, лазер, сами жаканы и перк полный боезапас. Если вам нравится играть с перком сервятник, то можно взять и его, но я пришел к другому выбору. И вот именно в такой экспериментальной сборке Жак показывает свою истинную мощь в рейтинге. По крайней мере, мне так показалось. Рекомендую к применению. Выпуск как бы все, мужики, все, на этом все, выпуск закончен, все, пиздец, при, при, прикиньте. <с> ну ладно, слушайте, хоть, хоть такой хронометраж у меня как бы и то, спасибо. <с> ладно, постараюсь в следующий раз что-нибудь подлиннее сделать, но сами понимаете, сейчас вообще нет каких-то мыслей что-то делать и всей вот этой движухой заниматься. Ладно. В общем, сборочку для Королевской битвы, если что, я обязательно выложу на лайвовый канал, и там она будет уже идти, прям как вы любите, блять, 40 минут с хреном, и может быть даже больше, а может и меньше Короче, туда залетайте, там все будет Также буду рад, если вы меня поддержите Кулакичем и всей вот этой движухой Хотя, знаете, подписку на канал не прошу Ибо хреново знает, что нас ждет в дальнейшем Но вот на Телеграм все-таки переходите Там я, по крайней мере, буду вас информировать Что же дальше будет с каналом и со всей этой движухой Все-таки спасибо за внимание Хоть и за небольшое, поэтому... Давайте всем удачи, всем терпения, всем сил, берегите себя и своих близких. Это был Огнянский. Все будет хорошо.